Омега. Зараженная платформа на орбите Чар, Операционная база Керриган. Мы продолжаем прохождение Старкрафт Ремастера. Мы обнаружили три флота, которые приближаются к нашей платформе. Дюран исчез, а мои основные силы до сих пор находятся на поверхности. Так что эту атаку тебе придется отбивать без подкрепления. Ты выглядишь обеспокоенный, Керриган. Я не вовремя. Нет, что ты, Арктур. А когда ты успел собрать новый флот? опять рылся по космическим свалкам напомнил кое-кому о старых долгах сделал несколько уступок ты удивишься узнав сколько влиятельных сил в нашем секторе жаждут твоей смерти Жаль будет разочаровывать твоих новых друзей актур но ты зря все это за чтобы справиться со мной потребуется нечто большее чем три жалких флота какие три флота? <смех> Арктур, не ломай комедии. Я давно знаю о двух других. Керриган, говорит Артанис. Мы прилетели отомстить за гибель Феникса, матриарха и всех продасов, павших по вине Роя. Сегодня ты ответишь за все преступления против нашего народа. Час от часа не легче. <смех> И протасы тоже здесь. Угадаешь, кто еще прилетел по твою душу? Нетрудно догадаться. Дюгаль с остатками флота ОЗД. Совершенно верно, Керрион. Адмирал Дюгаль на связи. Даю тебе последний шанс сложить оружие и сдаться на милость объединенного земного директората. Непросто вы мне даете выбор, адмирал. Мне нужно минутку подумать. А знаете что? Пожалуй, лучше я уничтожу остатки вашего флота и полюбуюсь вашей агонии. Как вам такое? Не советую меня недооценивать. Это вряд ли, адмирал. Видите ли, я практически чертова королева вселенной. И на этот раз ваши жалкие солдатики и кораблики не станут у меня на пути. Это мы еще увидим. Ну, в общем-то, очень интересно ожидает нас миссия, потому что, сами видите, сколько собралось за друзей, э, так сказать, новых и не очень... Например, Артанис теперь во главе стоит Протосов, как ни странно, потому что до этого-то у нас либо Зератул был, либо Матриарх, либо еще кто-то, но теперь у нас Артанис. Это очень интересно. Плюс еще сюда прилетели... Объединились, точнее, Менгск и Дюгаль. Да, два довольно-таки жестких соперников между собой взяли объединились против единого врага. Ну что ж, к Риган предстоит очень большое сражение, и надеюсь, она победит. Давайте-ка мы это увидим. Так, я заново начал эту миссию, потому что это жесть какая-то. Я, я вообще, видимо, просто перестал играть в какой-то момент. И потому, короче, я получил по щам своим. Ладно, будем надеяться, в этот раз у меня получится. Не получить по щам, то есть. Ага, там сразу солдатик бегает, да? Не, он просто это проигнорил. все больше назирателей. <свист> Дерьмо! все туда так еще один рабочий чего они всех убили Серьезно, как? Да ну, бред какой-то. Жесть. Атакуйте его. Надо шпиль еще поставить. А -а -а, зачем мне? <свёздит> Че вы делаете, еббенный рот? тут оборонительные позиции какие-никакие Так и давайте все добывайте остальные ресурсы нет какую закупку мне надо срочно этим наталиском давать передвижение скорость Зак... блин наталиском гидролиском хотел сказать Я сегодня пройду эту миссию обязательно я пройду эту миссию я себя так успокаиваю Слушай, ну это жопа какая вот реально вот эти крейсера эти авианосцы сраны как их уничтожать по-быстрому я не понимаю с кружами но это надо миллион с кружей блин нанять Так, давайте, закапывайтесь. Так, можно сюда еще одну спорку поставить, кстати. Сейчас у меня минералы пойдут, потому что я вам сколько уже построил этих. Всякого разного. Так, отлично. опять он нападает очень больно надо срочно туда отвести был без шансов конечно чисто забежали и умерли все Давайте побольше рабочих кину на газ, потому что что-то мне кажется, что не совсем я все добываю, что могу. <связывая> <связывая> <связывая> так, ну нормально, в принципе, я уже набрал, так поднабрал. Главное, как можно больше вот этих именно иметь. Как, не знаю, их назвать. Пожиратели, да? Чтобы они уничтожали как раз-таки всякие крейсера. Какой-то странный мув. Выкинул танчики и сам умер. почти полностью так так. Без пена. так еще надо надзирать или побольше улучшение появилось уже еще давайте дальше качать уже без пена. Уже без пена. давайте весь пенчик добываем Сейчас мы вот сможем уже скоро напасть. Я еще дождусь одного улучшения. Можно будет тогда уже нападать. Ой, блин, я взял рабочих на него, да, по-моему? Да, не то сделал. Угу. Ну, давайте одного сюда, в принципе, поставим, ладно. Одного сюда... Другого сюда и еще одного тоже сюда к Я вообще сюда три гидролизка послать, они почему-то оказались вообще на центр. Только остается ждать, пока улучшение появится. <как> И пока у меня будет достаточно муталисков. Вместе со стра стражами. Так, похоже, сейчас будет. Так, что он телепортнулся. следующий уровень ну давайте тоже поставлю на раскачку пока <как> <как> <как> так это уже очень интересно решил танками пострелять Здесь где-нибудь Все равно этого очень мало На самом деле Нам нужно больше, без пена. Да, этого очень мало Надо больше гораздо нанимать Вот этих вот червей летающих Пока что поставлю Развитие дальше Нам нужно больше Но... как... Надо хотя бы два стака вот этих вот летающих тварей Давайте ладно, начнем. Иллюзии тут одни летают, только я заметил Так, отлично, отлично, есть единственная проблема, у нас очень мало осталось стражей. Продолжаем, продолжаем. Так, хорош. Продолжайте в том же духе, товарищи. Так, давайте еще разберемся с тем, что вот здесь есть. Я так понимаю, больше воздушных войск у них нету, ну то есть зданий для постройки воздушных войск. Это прекрасно, потому что они заколебали меня своими вот этими бесконечными крейсерами и прочим дерьмом, которое меня просто выносило. У них еще базы жестко у них конечно очень большая база выходит так и чего обратно то вернулись давайте в атаку дальше Все, надо их всех убить. Так, отличненько. Давай-ка посылаем сюда. Ах ты, сука. Ну, хотя бы один пробежал. Это хорошо. Ну и все, что то еще осталось? У него еще какие-то казармы. Уничтожайте их теперь. Так, ну что? Отлично. С первым мы разобрались. И спинного гейзера иссяк. Это вот это, что ли? Окей. Okay. Иди сюда. Конечно, Артанис, встретимся, безусловно. Правда, по-моему, с тобой вот именно я больше в своих прохождениях не увижусь. То есть я уже с тобой виделся, но уже, наверное, больше такого счастья для меня не будет. А, ну все, теперь войска их просто нейтральны, да, они даже не атакуют меня. Окей. Занимаем эти базы, плюс еще, давайте-ка, найму я дополнительных надзирателей и еще дополнительных... Дополнительных э, муталисков. Так, ну что, тут у нас целая куча войск. По двум направлениям. Ну я, наверное, по двум направлениям, конечно, нападать не стану. Я просто вот тут оставлю свои войска, чтобы вдруг, если будет попытка нападения, то мы могли бы ее отбить. А так мы приготовим сейчас на красного. То есть, наверное, это Менгская, так предполагаю. Ай, блядь, не нужны мне скружи. Говно ваши скружи. А тут что, только один виспен, что ли, и все? Ну да, похоже, только один виспен и больше ничего. Интересно, интересно. Ну, давайте поставим базу, окей, потому что мне все равно виспен сейчас очень нужен. Опа, прилетела сюда такая большая бандура. Уже их больше нет. Даже по-моему не успели их уже до этого уничтожила. Так. Это где? Ни хрена они решили обойти меня. Неожиданно. Неожиданная встреча, как говорится. ты сука. Еще мне здесь вредит. Членом вредительства занимается. Так, это уже получается у меня... Какая база? Пятая. Это, значит, будет шестая. Нет, все, уже хватит. Только если слизь хотите, можете продлить. Так. Ну и все, давайте, короче, в атаку идти сейчас. Сюда все перелетайте. Так, так, так. И тут тоже веспиновый гейзер у нас иссяк. Ну и хрен с ним, у меня уже столько этих виспиновых гейзеров. Что это в общем не имеет значения. А, на C же. Нам нужно больше Виспена? Серьезно? У нас Виспена как дерьма. Ну ладно, не как дерьма. Но, ну, в общем много. Очень много Виспена. Нужно больше Виспена. Ой, боже мой. Какая же это гадость, это ваша, этот ваш Виспен. Так, давайте-ка мы дособираем сейчас войска. И идем уже в атаку, потому что я заколебался уже ждать. Так, всех сюда, сюда, сюда. Тут еще есть виспен, боже мой. Сколько его на карте, это же жесть. У меня уже и так лимит достигнут, так что давайте не будем да, больше заниматься ерундой, а пойдем уничтожать. Менгска. Там еще даже в углу базу можно поставить при желании. Да, там еще как минерал есть. Капец, миссия рассчитана как на, затя... на такой затяг очень большой. Ну, я думаю, тут даже это не понадобится. Хотя, слушайте, мне надо сюда прислать по-любому надзирателю, потому что, иначе они могут долго очень с нами воевать. Вон, видите, о чем я. Врайты-то сейчас невидимыми станут. Или подождите-ка, они не... А, они типа не невидимые из-за того, что, что ли, типа их палят вот эти вот э, слизь? Или что? Мне непонятно. Короче, уже ничего не, не, не светит. Я даже еще никого не потерял, блин. То сюда еще прилетят мои ястребы. Воу, куда вы? Я не знаю, куда они полетели. Но у очень, видимо, далеко собрались. Так, а где? Где надзиратель-то? Окей, если надзиратели будут, то скорее всего его уже там убили. Ой, как они медленно летят. сюда огонь уничтожайте всех всех до единого <coughs> капец Давайте вы тоже двигайтесь наверх, всех уничтожайте, вам конечно это не сильно поможет то что у меня есть сейчас по отряду, но все равно Так, тут что-то мы уже успели уничтожить Так, периметр там охраняется Это мне помогает, абсолютно Так, слушайте, у нас уже кончились отряды Надо новую нанимать дальше дальше на север так забивайте оп а здесь у нас как раз таки валькирия Всех убивает. Так, все их сейчас наняли. Отлично. ждем когда здесь все закончится Наши короче джиджи моему там наталиску к сожалению А, там, кстати, ядерное оружие есть у него еще. Ха. А кто у нас остался белый, вот интересно. Красный, я так понимаю, это, скорее всего, Менск. Значит, белый это, по идее, Дюгаль. но ну, мы сейчас узнаем. Мне уж прям что-то стало очень интересно увидеть, кто же это такой. Собираем там наши отряды Ага И давайте добиваем вот Тут какие-то ядерки у него стоят Хотя он эти ядерки Так и ни разу не применил хм, Пытается ремонтировать Но у него ничего не выйдет из этого Ох, еще Пусть целая куча да точно и тогда хм. и тогда что же ты тогда сделаешь наверно умрешь Опа, а вот это, конечно, неожиданно. Не с той позиции они напали, откуда должны были, по идее. Давайте все в атаку. Такс, готовчинка. Опа. Летит. Так, давайте всех других туда посылаем тоже. Давайте, давайте, все вперед. Дружный народ. В атаку. Ух, сколько тут крейсеров. В атаку, Батл крузеры Просто говно в батлы летит, блин, там. жестко выкашивайте там просто все в ужасе бегут разбегаются Все в атаку еще ботлы подлетели. огонь огонь огонь давайте всех уничтожать Всё, добиваем остатки войск дюгаля там град град этих снарядов мелких тух тух тух тух тух тух тух Чё, дюгаль еще не сдается у него тут осталась еще одна зенитка которая наверное его спасет прям зенитка герой просто всех убивает Да, она недолго продержалась. И что-то еще? Блин, наверное, тут еще какое-то здание, небось, осталось. Производственное. Да, кстати, и вправду, там где-то еще остался командный центр. Смешно. Смешно. Наверное, вот здесь даже командный центр нет. Хотя нет, тут, по-видимому, просто... Да, ресурсы можно добывать, но Дюгаль тут ничего не добывает. Значит, где-то здесь, что ли, добыча еще есть? Вот это Дюгаль, конечно, развел меня. Ух ты, ни хрена! он тут уже возводит даже что-то. Дюгаль, что-то прямо, я смотрю, осмелел, что ли? Так, просто летите и убивайте всех подряд, потому что они уже, походу, даже базу успели поставить вот здесь. Ну да, точно, они успели уже базу даже основать. Даже уже войска нанимают, е-мое. Дюгаль, типа, сказал, я не проиграл. Я еще только начал играть. Простите, но я только еще начал играть. Так, где у него здание-то еще есть? Но я понял, что у него там теперь морпехи где-то респуются. Ну, на них вообще мне насрать. Мне интересно, где КСМ-ка у него появилась. Откуда она появилась. Тут по-любому, значит, должен быть командный центр. Так, хрен с этой зениткой. Она вообще нам не интересна. Или нет тут нифига. А, то есть у него сохранился просто КСМ во время боя, я так понимаю, да? Когда бой шел, у него еще сохранился КСМ. ясно. Тогда он успел где-то еще командный центр поставить, потому что я же снес ему... А, о-о-о, зато еще, оказывается, выше в углу что-то есть. Но тут тупо кристаллы и больше ничего. Интересно. Так, блин. Дюгай, может ты примешь э... правильное решение, тупо сдашься? Ну, потому что хрен ли я буду тебя искать еще полчаса здесь по всей карте. Давайте еще снизу поищем, потому что мне кажется, он тут мог тоже... В принципе, основать базу. Потому что просто уже нигде. Тут еще бараки, наверное, значит, стоят где-то по-любому. Да, вот бараки у него последние. Наверное, последние. Ну да, должны быть последними. Дерегом, я готов обсудить с тобой условия капитуляции. Если моим людям будет сохранена жизнь, вы не в том положении, чтобы выдвигать условия, адмирал. А пленных я не беру. Но у меня есть встречное предложение. Разворачивайте уцелевшие корабли и летите к земле. Я дам вам фон. А потом отправлю за вами рой. Интересно, как далеко вы успеете убежать, прежде чем смерть настигнет? Слава богу, мы выполнили это задание. Наконец-то. Ну что, по-моему, это была последняя миссия. Мы сейчас это узнаем. Да, это последняя миссия. Наконец-то. Конец ремастера has been destroyed, and the Overmind lies dead and trampled beneath the ashes of Char. As for my unlikely allies, I think that I shall allow them a reprieve. For in time, I will seek to test their resolve and their strengths. They will all be mine in the end, for I am the Queen of Blades. None shall ever dispute my rule again Serest Helena, by now the news of our defeat has reached the earth. The creatures we were sent here to tame are untamable, and the colonies we were sent to reclaim have proven to be stronger than we anticipated. Whatever you may hear about what has happened out here, know this. Alexei did not die gloriously in battle. I killed him. My pride killed him, and now my pride has consumed me as well. You will never see me again, Helena. Tell our children that I love them, and that their father died in defense of their future. Over. Это, 5 минут. Эпилог. Вскоре после разгрома Дюгаля, роли ровер Керриган настиг и уничтожил остатки флота ОЗД. Ни один корабль так и не вернулся на землю, чтобы доложить о произошедшем. Артур Менкс вернулся со своим разбитым флотом на Кархал, чтобы отправить, отправиться от поражения и заняться восстановлением Доминиона тиранов. Артанис и выжившие Протосы возвращ, возвратились на Шакурос в надежде возродить свою некогда славную цивилизацию. Дороги Зератула и Джеймса Рейнера разошлись, и с тех пор никто о них не слышал. Сара Керриган, королева клинков, стала безраздельной владычицей полчищ ненасытных зергов, одиноко возедая над выжженной планетой Чар. Она задумчиво вглядывалась в безбрежный в звездный океан и словно видела в нем великую пустоту. Да, ну и взгляд у нее. Предвестие грядущей беды. Отблеск мнимой победы от тех испытаний, а точнее и тех испытаний, через которые ей еще только предстояло. Пройти. Ну что ж, мы закончили прохождение StarCraft Remastered, либо же StarCraft 1 и StarCraft Brood 2, как вам угодно на самом деле. И так, и так будет правильно. В общем-то, игра была, честно говоря, что-то почему-то титры лагают. Да, давайте тогда, пожалуй, я их уберу. В общем-то, игра была, как по мне, очень интересной. Я в свое время, к сожалению, не прошел ни Брудвар, ни Первый Старкрафта. сейчас я прошел полностью сюжетную кампанию. Я этому очень рад, потому что кампания, конечно же, стоила того, чтобы ее можно было пройти. В ней было как много интересного, так и много, конечно, скучного, потому что некоторые миссии повторялись друг за другом. Это было в Первом Старкрафте, по сути, Просто стандартно, там все миссии состояли в том, чтобы уничтожить базу противника. Ну вот в брудваре уже начался реально интересный замес, там был и выбор миссий, то есть выбор, точнее, вариант развития событий в следующей миссии. Вот та самая миссия с Кархалом, когда можно было уничтожить либо ядерное оружие, либо базу батл-крузеров. В зависимости от того, что мы делаем в дальнейшем, менялся сюжет, так сказать, следующей ком... следующие миссии. Также были неожиданные повороты. И, в общем-то, сюжет, конечно, был такой, на самом деле, средненький, если посмотреть на него. Но мне он, на самом деле, все равно понравился. Очень интересно было наблюдать за развитием событий. И, в общем-то, мы пришли к тому, что, наконец-то, мы заканчиваем кампанию 98-го года. Это StarCraft 1 и StarCraft Brood Boud По-моему, почти что через 10 лет вышла новая игра под названием StarCraft 2. Да, наконец-то мы переходим в другую игру. Другое прохождение у нас будет. По факту это как бы продолжение истории той, которая была рассказана в Brood По делу на самом деле там очень много, по-моему, переделано. Немножко не затронут сюжет из Брудвара, но в общем то мы это сами увидим когда будем играть во второй starcraft да как вы знаете на моем канале уже есть прохождение кампании hertz of, uh, of the то есть 2 второго дополнения для второго starcraft а. и нет не wings of liberty <laughs> legacy of the World у меня тоже есть прохождение кампании то есть третьего дополнения для второго starcraft а. И теперь мы переходим, как бы сказать, в... до того, что у меня было в Heroes of the Swarm, Это во второй обычный StarCraft. То есть у меня такое получилось своего рода Звездные войны. <laughs> потому что тоже я как бы начал получать с середины. А закончу сейчас, вот так сказать, тоже середины. Второй StarCraft нас ожидает в Wings of Liberty. В связи с тем, что StarCraft стал бесплатным, Wings of Liberty компанию мне дали бесплатно. А я на самом деле уже думал о том, чтобы купить эту компанию после прохождения брудвара. Но вот как видите, не, не надо мне даже покупать. Мне придется просто ее пройти вообще бесплатно. За что, конечно, Близзардам большое спасибо. Так получилось, прямо они подгадали меня прямо под мое прохождение. В общем-то, надеюсь, вам понравилось данное прохождение. Я... Надеюсь, вы поставили лайки. И вообще благодарю вас за то, что вы посмотрели данное прохождение, потому что я старался, я как бы скорее снимал даже не для себя, а снимал для вас, потому что у меня часто возникало такое желание просто бросить данное прохождение, и его закончить. Но я его продолжал ради вас. Надеюсь, что вы останете какие-то положительные комментарии и отзывы. И увидеть я вас хочу также в следующем втором StarCraft в прохождении этой игры. Ну что ж, с вами был Веном, всем пока, удачи!